Может ли рассчитывать ребенок на алименты, если учится заочно? Давайте разберемся на конкретном примере. С вами Дмитрий Бузанов, адвокат, и сегодня мы коснемся темы алиментов. Кассационный гражданский суд Верховного суда при рассмотрении дела номер 644-3610-16C сделал вывод относительно обязанности родителей платить алименты на совершеннолетнего ребенка до достижения им 23 лет при условии, что тот учится заочно, и в связи с этим требуют материальной помощи. Суды предыдущих инстанций определили, что совершеннолетний, учащийся, заочно не имеет права на алименты. Суд аргументировал это возможностью ребенка работать и зарабатывать себе на жизнь, что снимает с родителей обязанность по его содержанию. Верховный же суд не согласился с таким решением судом первой и апелляционной инстанции. Семейным кодексом предусмотрен принцип равенства прав и обязанностей родителей, Участвуют в материальных расходах. Обязаны оба родителя, независимо от того, с кем из них проживает ребенок. Если совершеннолетний ребенок продолжает учебу и в связи с этим требует материальной помощи, родители обязаны содержать его до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь. Также в соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда Украины 15 мая 2006 -го года номер 3 обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, продолжающих учиться независимо от формы обучения возникает при совокупности таких юридических факторов. Достижение дочерью, сыном возраста превышающего 18, но менее 23 лет Продолжение ими обучения, потребность в связи с этим материальной помощи, наличие у родителей возможности оказывать такую помощь, родители сами должны быть работоспособными, иметь заработок, позволяющий им содержать себя и своего совершеннолетнего ребенка. Следовательно, обязанность родителей содержать совершеннолетнего ребенка, продолжающего учиться после достижения совершеннолетия, не зависит от формы обучения. Ссылка на постановление Верховного Суда по этому делу Будет в описании к этому видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Будет еще много интересного про элементы и не только.